Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. До сих пор вы знакомились, скажем так, с образцами, с нашим стендом чисто внешне. Сейчас же мы хотим для вас провести серию интервью с главным конструктором управления подвижного состава Зайцевым Андреем Дмитриевичем. Сегодня будет обзорная такая, даже не экскурсия, а обзорный рассказ. В ближайшие же дни ждите подробного рассказа с необходимыми цифрами со всей той информацией, которую мы можем уже с вами обсудить. Добрый день, Андрей Дмитриевич. Добрый день. Ну, наконец-то можно сообщить, наверное, все же какие-то подробности, которые сочтете нужным. И в двух словах. Предваряя то, о чем я только что э, сделал анонс, что мы привезли на выставку и на Транс-2016 в Берлин. Э, ну да. Вот схлынул утренний наплыв, когда было вообще не протолкнуться на выставке. И это очень радостно. Сейчас обязанное время. Радостно то, что схлынуло или радостно то, что не протолкнуться? Радостно, что такой. Эффект от нашего присутствия Интересно, здесь, да. да, и такой интерес проявляется к нам. То есть... Уже всего э... когда ты никому не нужен, я согласен. Да, то есть по сравнению с соседними стендами у нас тут аншлаг, можно не побоюсь этого слова. Сейчас объект, появилась возможность хоть на свой стенд зайти. Итак, что мы привезли? Это пять экспонатов, которые нам удалось установить в рамках вот такой небольшой достаточно площади. Первый, самый главный, самый ожидаемый, это юнибайк. Это легкое транспортное средство, в данной конфигурации предназначено для перевозки двух человек. Мы показываем вариант установки переднего кресла без педального узла, это просто для отдыха, скажем. И, вот как раз сейчас Виктор открыл, видно. Да, и у второго пассажира установлен велогенератор, то есть устройство предназначено для выработки электроэнергии и отдачи ее транспортному средству с помощью вращения педали. Здесь выставлен мотор-колесо Юнибайка. Чтобы показать счет чего, он приводится в движение. Мы видим корпус двигателя, соединенный с колесом и тормозную систему, то есть диск и суппорт. Это Колесо вот это именно, оно катится по рельсу, если я правильно понимаю. Да, да, и корпус выполнен таким образом, что он сам устанавливается на шасси, то есть ему не нужны дополнительные какие-то крепежные элементы. Следующий экспонат это Юнибус, это городское транспортное средство в данной конфигурации для перевозки 14 пассажиров. Сразу хочу такой вопросик небольшой. Люди спрашивают, так что в основном будут люди ехать стоя? В данной конфигурации, да, у нас два пассажира места для сидя сидящих и 12 человек могут стоять. Но это... Допустимо ли это всеми нормами, или там есть ручки, за что держаться и так далее? Конечно, все поручни установлены в соответствии с нормами международными и нашими отечественными. То есть на безопасность это никак не повлияет. Но мы понимаем, что далеко ехать стоит сложно, но поскольку это для городской системы, и учитывая скорости нашего перемещения, мы считаем, что э, люди уставать не будут. Скажем так, но при этом, если нужны версии сидячие, или чтобы было просто больше сидячих мест, нет, нет проблем. Пассажиров вместимость 14 человек, мы можем варьировать, разбивая на нужное количество сидящих мест. Можно тут это самое устроить как в купе полки и сделать штук 12 лежачих даже, <laughs> в несколько ярусов. Можно, можно все. Следующий экспонат – это модель городской транспортной системы, по которой перемещаются две действующие модели юнибусов, подвесной-навесной. на Показывающее, каким образом будут перемещаться транспортные средства на своем пути Вернемся к ней позже Unibike, У нас мотор-колесо юнибайк Unibike, а, у нас Unibus, у нас модель транспортной системы Понятно. И пятый, вот э, давайте рассмотрим пятый, пятый экспонат, интересный. да, это охранный модуль, э, который мы предлагаем э, потребителю в составе интеллекту интеллектуального ограждения Нам только это очень интересная тема, поэтому к ней надо обязательно вернуться подробнее. Пока лишь могу сказать, что это устройство, предназначенное для мониторинга и защиты каких-то объектов, которые необходимо защитить. Да. Изображением в рамках выставки мы вывели на экран с целью иллюстрации происходящего процесса. То есть я понимаю, что здесь разбирается система охраны, или это просто какое-то дерево прибило, ветром его можно не опасаться, или это живое существо, правильно? Конечно. Ну, более подробно давайте попозже. Уже снова пошли люди. Андрей Дмитриевич, итак, спасибо вам огромное. Отпускаем вас на то, чтобы плодотворно трудиться на благо Skyway. Всех сотрудников и партнеров. Покажу, давайте вместе при, призовем всех, кто нас видит, подписываться на наш канал YouTube, следить за обновлением новостей на официальном сайте международной группы компаний SkyWay по адресу rsv.deficit.com. Короче говоря, будьте в нормальной компании, с хорошими, грамотными людьми, и успех не заставит себя долго ждать. Строй SkyWay! Спасай планету! Все, спасибо!